Приветствую танкисты! С вами Дани Фокс и обзор премиумного польского среднего танка 8 уровня CS52 Lis. Для начала сравним новый премиумный танк с другими премиумными танками среднего уровня, чтобы понимать его возможности в бою. Разберемся, какое оборудование на него ставить и как реализовать его в рандоме. Также рассмотрим новую механику смены режима двигателя World of Tanks. Распоряжением премиумного поляка 105 мм орудие, что выдает его на фоне одноклассников с большим разовым уроном. Бронепробитие базовым бронебойным снарядом составляет 208 мм, а специально 252. У танка отличная скорость поворота башни, что позволяет уверенно чувствовать себя в динамичных боях. При этом неплохая стабилизация оружия. Время сведения 2,2 секунды. Точность 0,35. Аулы вертикальной наводки замечательны, от минус 7 до плюс 17 градусов. Расплатой за разовый урон стала долгая перезарядка в 9 секунд. Но в целом урон в минуту выходит приличный, 2086 единиц. Запас прочности минимальный 1300 единиц. Хотя на первый взгляд номинальные показатели брони не впечатляют. Бронелисты расположены под хорошим углом, поэтому приведенная броня в областях верхней лобовой детали составляет свыше 200 мм. Поэтому машина будет ловить рикошеты в топе списка, что позволит действовать более агрессивно. Масса машины одна из наибольших среди средних танков. Почти 37 тонн. В целом динамика средняя на фоне своих одноклассников. Максимальная скорость 50 км в час. Но набирает он ее быстро за счет своей удельной мощности. А вот скорость поворота шасси очень низкая. Всего лишь 41 градус. Также у танка хорошая незаметность, что позволит в некоторых ситуациях избежать урона. Но не стоит рассчитывать, что вам удастся обнаружить кого-то первым, с радиусом обзора в 380 метров. Также обратите внимание на дальность связи, 525 метров. Это иногда будет недостаточно, чтобы понимать всю ситуацию на поле боя. После рассмотрения некоторых характеристик можно выдвинуть преимущества и недостатки данного танка. Преимущество следующие. Большой разовый урон, хорошая стабилизация оружия, хорошее бронирование и низкий силуэт. Главные недостатки танка – долгая перезарядка, малый запрос прочности, плохая маневренность. Чтобы сгладить главные недостатки танка, посмотрим какое оборудование необходимо на него поставить. Я рекомендую следующую сборку – улучшенная вентиляция, повысить все параметры данного танка. Стабилизатор вертикальной наводки, уменьшить круг обзора, что позволит более метко стрелять в движении. Досылатель обязан к установке, чтобы немного повысить ДПМ и более уверенно чувствовать себя в дуэлях с одноклассниками. Но так как нам дается совсем нулевой экипаж, то можно на время его прокачки отказаться от повышения огневой мощи и вложиться в комфорт игры. Для этого нужно поставить улучшенный механизм поворота. По рассветленную оптику, что добавит целых 38 метров, то тогда уже можно будет кого-то посветить. И стабилизатор. С такой сборкой кучной стрельбы будет лучше, а танк не будет совсем слепым. Возникает вопрос, стоит ли покупать данный танк? В первую очередь данную машину можно было получить совершенно бесплатно в марафоне «Охота на лиса». Не все смогли пройти его на 100%, поэтому остановились на предыдущих этапах чтобы выкупить его со скидкой или чуть позже. Если рассматривать машину с точки зрения фарма, потенциал у него неплохой. Но есть другие, более премиумные СТ, которые лучше в этом плане. Брать его стоит только по хорошей скидке. Или если планируете качать польские средние танки. Понимая, что машина вышла не самая интересная, разработчики решили подтолкнуть на ее покупку двумя дополнительными способами и акциями. Введением специальных боевых задач на данный танк и введением кэшбэка. Стоит ли вкладывать такую сумму сразу, каждый решит для себя по возможности. Ну а теперь самое главное. Смена режима двигателя. ТТХ, на которое влияет смена режима двигателя, это время перехода в скоростной режим 2,5 секунды, а выход из него 1,5 секунды. Огневая мощь, мобильность и незаметность. Что по огневой мощи? Время сведения увеличится на 3,3 секунды, разброса движения увеличивается на 0,45, разброс от поворота шасси увеличивается также на 0,45, а разброс поворота прицела на 0,3. Максимальная скорость увеличивается на 20 км в час, а скорость назад на 8 км в час. Также уменьшается незаметность машины в движении, что после выстрела и незаметность машины также в неподвижном состоянии, и также после выстрела. Что можно сказать в итоге? Новый премиумный танк во многом напоминает прокачиваемого Т-44, но чуть хуже стабилизация и подвижность, поэтому играется не так комфортно. У него хорошее сочетание огневой мощи и мобильности, а слабое бронирование компенсируется неплохой маскировкой. В целом машина получилась универсальная, но без каких-либо интересных фишек. Просто нормальный прем танк, который не претендует на звание имбы и не может кардинально повлиять на баланс сил в бою. Ну а на этом все дорогие друзья, с вами был Дэнни Фокс и обзор премиумного польского танка CS52 Лис. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик и прожимать лайки, чтобы первым узнавать о новом видео на канале. Ну а на этом все, всем спасибо, пока-пока.